Джон, спасибо, что присоединились к нам. Пожалуйста, мне всегда приятно участвовать в вашей программе. Спасибо, мне всегда интересно разговаривать с вами, особенно сейчас, когда вы повысили свою знаменитую ставку. Вы обещали съесть определенную часть своего тела, если стоимость биткоина не превысит 500 тысяч долларов к 2020 году. Вы заявили об этом прошлым летом, мы коротко обсудили это у меня в программе, а сейчас вы повысили ставку до миллиона долларов, потому что биткоин растет даже быстрее, чем вы предполагали. На чем вы основывались? На каких предположениях? Расскажите нам, каким образом вы проводили анализ? Вы проводили какие-то математические вычисления, либо вы просто интуитивно что-то почувствовали? Нет-нет, моя специализация математика. Математика мой бизнес. Я программист. Мой анализ основывается на очень простых предположениях. Биткоинов может быть всего 21 миллион. Это предел. 4 миллиона из них уже утеряны, поэтому сейчас их число ограничено 17 миллионами. У нас есть целый мир потенциальных пользователей. Когда я предсказал это, я также предсказал, что биткоин вырастет до тысяч долларов до конца 2017 года. Сейчас он стоит почти 12 тысяч долларов. Мои предположения были далеки от реальности. Мне не придется съесть ту часть моего тела, я вас уверяю. <с> Мне абсолютно ничего не грозит при стоимости в 1 миллион долларов в конце 2020 года. Есть одна проблема. Все что-то предсказывают, основываясь на старой парадигме инвестиций и роста, когда рост в 10% считается невероятно большим. Мы видим рост 20% в день, у некоторых криптовалют он постоянен. Почему? Потому что их запас ограничен. Мы не можем напечатать их дополнительно, как можно напечатать больше американских долларов, английских фунтов или японских йен. Невозможно сгенерировать дополнительные биткоины, их предельное количество 21 миллион. Если мы рассмотрим 21 миллион монет и скажем, только половина людей в мире станет ими пользоваться, 2,5 миллиарда людей будут пользоваться 21 миллионом монет. Посчитайте стоимость биткоина в миллион долларов, это ничто. В течение трех лет, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, потому что я не делаю неудачных ставок, моя жена подтвердит, это легкая ставка. Это то, что я могу стопроцентно гарантировать. После того, как я сделал это предсказание, множество людей поторопилось присоединиться к общей тенденции. Почему? Потому что я сделал заявление. И понятно стоимость биткоина пошла вверх. Да, многие люди говорят, что ожидают роста стоимости биткоина до 40-50 тысяч долларов к концу следующего года. Вы прогнозируете еще больший рост, возможно до миллиона долларов к 2020 году. А они ожидают роста до 40-50 тысяч до конца 2018. -го. Я ожидаю роста до 78 тысяч долларов до конца 2018 года. При этом, что поражает, люди утверждают, что биткоин будет стоить 14 тысяч до конца 2018 года. Какую парадигму они используют? Они используют старую парадигму, которая предполагает существование мыльных пузырей и то, что они лопаются, где есть коррекции. Слово коррекция неприменимо к биткоину. Это старая парадигма. Я бы хотел поговорить с вами на две темы. Вы человек, который работает в сфере цифровой безопасности с самого начала. Я бы хотел, чтобы вы дали совет людям, как им защитить себя от цифровых краж. Мы обратимся к этой теме немного позже. Вторая тема, помимо того, что эмиссия монет ограничена алгоритмом, существует противодействие со стороны многих правительств. Сейчас Великобритания заявляет о законодательном преследовании, которое мы уже наблюдали в Китае. Вы находитесь в Азии, мы видели, как развивалась ситуация, при том, что существует множество способов, с помощью которых центральные банки и правительства пытаются атаковать криптовалюту. Многие люди считают, что, например, веб-сайт Coinbase был подвергнут DDoS-атакам, которые привели к резкому обвалу курса с 11 тысяч до с половиной тысяч долларов. Но затем курс снова вырос. Мы также наблюдали подобную атаку со стороны Джейми Даймона и руководителя главного мирового хедж-фонда. Они оба атаковали биткоин перед нашим с вами предыдущим разговором, эти атаки опустили стоимость биткоина с 4 до 3 тысяч долларов. Но затем курс снова вырос. Он потерял примерно четверть своей стоимости, но затем восстановился буквально за несколько дней. Мы видим подобные атаки со стороны центральных банков, инвесторов, индустрии традиционных банковских услуг, так же как и со стороны правительств, которые пытаются контролировать эту сферу. Но в Китае криптовалюта все еще сильна, люди не осознают, насколько она сильна в Азии, поэтому и вы находитесь в Азии, так? Я знаю, что вы простужены, спасибо, что вы с нами, мы собирались поговорить в пятницу, но у вас был грипп, поэтому я очень благодарен вам за эту встречу сегодня. Вот проблема. Неважно, нравится биткоин правительством и банкам или нет. Мы говорили с Джейми Даймоном, когда он сказал, что биткоин это мошенническая схема. Нет никаких сомнений, он не прав. Джейми Даймон руководитель крупнейшего американского банка. Очевидно, он напуган. Все банки напуганы. В течение пяти лет у нас не будет банков, потому что все, у кого будет биткоин-кошелек, будут банком сами для себя. Я смогу переводить деньги или выписывать чеки. Мой кошелек сможет делать все, что мог делать банк. И в этом заключается проблема. Сейчас банки наблюдают за криптовалютными биржами. Совместно с Индия я разработал кошелек, который является распределенным. Его невозможно закрыть. Оставайтесь с нами, сейчас мы сделаем небольшой перерыв, вернемся и поговорим о кошельках. И о том, как эти люди пытаются атаковать нас. Они вычислили Роса Ульбрихта и пришли за ним потому, что он пользовался биткоином. На самых ранних этапах они воспринимали это как угрозу, сейчас они считают так же. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Мы снова с вами, это Дэвид Найт. Мы говорим с Джоном Макафи о биткоине. Джон Макафи, пионер цифровой индустрии. Он также давно занимается криптовалютой и майнингом биткоина. Несколько десятилетий назад он стал пионером в производстве антивирусного программного обеспечения. Я хочу поговорить с Джоном о том, что сейчас происходит в этой сфере. В предыдущей части мы говорили о его предсказании, о росте стоимости биткоина и о том, почему он в этом уверен. Он утверждает, что пришел к таким выводам на основании математического анализа, а не простой интуиции. «Джон, мы с вами наблюдаем глобальный феномен». Вы сейчас находитесь в Азии, именно там сейчас спрос на криптовалюту наиболее высок. Люди это осознают. Мы не особенно фокусируем свое внимание на новостях за пределами США, но на прошлой неделе в Южной Корее и Японии биткоин торговался по цене примерно на тысячу долларов выше. Более 12 тысяч долларов, люди об этом не знают. Примерно 74% сделок с биткоином приходится на Южную Корею и Японию. Особенно Японию. Там биткоин используют при оплате покупок. Биткоин – угроза для центральных банков, поэтому предпринимается столько усилий для того, чтобы ослабить его. Мы вас слушаем. В сентябре планировалось мое выступление в Пекине на Биткен, одной из крупнейших биткоин-конференций. За неделю до этого Китай закрыл биржи и объявил ICO, о которых я собирался говорить, незаконными. Если бы я приехал, меня бы арестовали. What? Конференцию целиком перенесли в Гонконг. Как ни странно, все ключевые докладчики, чьи выступления планировались на этой конференции, и почти все остальные зарегистрировавшиеся участники, приехали в Гонконг. Это показывает уровень вовлеченности людей. Но давайте вернемся к предыдущей теме. Правительства ничего не могут сделать для того, чтобы остановить биткоин. Они могут предотвратить мое появление в Пекине, я человек, меня могут остановить и арестовать в аэропорту но никто не может остановить трейдинг биткоина или любой другой криптовалюты. Для правительства невозможно остановить такую распределенную систему, как биткоин. Right, стоимость покупки биткоина в юанях выросла с 5 до 20 процентов, а затем снизилась примерно на 13 процентов, но она все равно в 2-3 раза выше, чем до момента введения запрета. Запрет требует его выполнения. Как вы заставите людей не пользоваться биткоином. Вам понадобится агент для каждого гражданина в вашей стране. Этим агентом нужно будет прийти каждому человеку в дом и следить за тем, как люди пользуются компьютером 24 часа в сутки. Это невозможно. Вы не можете обеспечить выполнение любого из этих запретов. Вот что не понимают правительства. Банки напуганы сильнее, чем правительство. Правительства будут терять доходы от налогов. Банки потеряют весь свой бизнес, потому что кошелек станет банком. Вы знаете, многие люди говорят о том, что банки пытаются предложить. В Венесуэле собираются предложить криптовалюту. Это интересно, потому что в Венесуэле и подобных странах вроде Зимбабве, где люди пытаются сбежать из страны со своим капиталом, биткоин стал очень привлекательным способом вывести капитал. А в данном случае правительство заявляет, мы собираемся запустить криптовалюту для людей. Мне кажется, что для Венесуэлы уже слишком поздно. Но другие страны заявили о конкуренции с биткоином, такие как Россия и Китай. Да, но так не получится, потому что такие криптовалюты, которые правительства предлагают, являются централизованными. Это такие же системы, как нынешние. У них есть центральное управление, они могут контролировать стоимость, они могут контролировать изменения курса, процентные ставки. Биткоин не централизован, он принадлежит всем людям. Он забрал полномочия у централизованных правительств и банков и отдал их людям. Когда правительство выпускает свою криптовалюту, теряется вся суть криптовалюты. Оно просто забирает свои полномочия обратно. Вы согласитесь с этим? Я нет. Если они выпустят криптовалюту, мне не важно. А Англия или Америка, я не буду ею пользоваться. Я продолжу пользоваться биткоином. Верно. А когда мы видим усилия Китая и ставшие известными на прошлой неделе усилия Великобритании, один журналист спросил президента Трампа, а как насчет биткоина, когда им займется Министерство внутренней безопасности? Если Китай, США или Великобритания пытаются ограничивать людей в пользовании биткоинами, у нас все еще остаются такие страны, как Япония или Швейцария, которые собираются участвовать в этом, использовать биткоины, и жители этих стран будут иметь возможность ими пользоваться. Если захотят. Совершенно верно. Опять же, биржи сейчас переходят на распределенные кошельки. В новой парадигме биткоина больше нет центральной биржи. Вы станете частью распределенной биржи. Если кто-то закроет вас, это не приведет к закрытию биржи, потому что биржа разбросана по миллионам узлов. По миллионам пользователей. По миллионам кошельков. Поэтому нет ничего, что можно было бы технологически или законодательно сделать, чтобы остановить или хотя бы задержать рост биткоина и других криптовалют. Вы говорите о некоем распределенном кошельке, о котором многие не знают, включая меня. Расскажите немного о распределенном кошельке, чем он отличается от, к примеру, аппаратного кошелька, в случае которого ключи и прочее находятся на отдельном устройстве. Когда я говорю распределенный, я имею в виду кошельки, которые в совокупности составляют распределенную биржу, вместо биржи, которая расположена в одной стране на группе серверов. Такая биржа распределена среди миллионов пользователей криптовалюты. Таким образом, закрыть биржу, прервать сам процесс торговли, невозможно. Если вы хотите обменять биткоины на эфир, центральной биржи нет. Процесс идет путем одновременного обмена информацией между кошельками всех пользователей. Этот процесс невозможно остановить или локализовать, он не существует в каком-то одном месте. Это идея, которую осознают, принимают и используют миллионы людей. Поэтому, когда это произойдет, война между людьми и правительствами закончится. Люди выиграют, правительство проиграет. Это прекрасная идея. В прошлом вы говорили о необходимости чем-нибудь заменить интернет. Также об этом говорилось на сайте kem.com. Это что-то помогло бы нам избежать надвигающегося централизованного контроля со стороны правительств, все время пытающихся его установить. Если бы что-то такое возникло, было бы легко перевести криптовалюты на такую биржу, так? В этот новый интернет. Над этим работают тысячи людей и этот проект будет реализован. Сам интернет станет распределенным. Так произойдет, например, с небольшим городком Лексингтон, штат Теннесси, где у всех жителей есть локальное соединение с интернетом между друг другом, и этот город будет соединен с другим. Затем штат будет соединен с другим штатом, одна страна будет соединена с другой, все соединения будут децентрализованы. Без центрального контроля. Интернет без владельцев и руководителей. Прекрасно. Я думаю, это действительно надежда для человечества. Мы никогда не сможем провести аудит Федерального резерва, не сможем закрыть его или центральные банки, но мы могли бы выйти за пределы их контроля с помощью новой технологии, новой формы сотрудничества, как это происходит в случае с биткоином. При этом правительство и такие транснациональные корпорации, как Facebook и Google, организации, работающие с правительством, начинают контролировать, забирать нашу свободу слова, свободу обмена информацией. У нас появятся новые инструменты, которые заменят старый интернет на основе DARPA, который у нас есть, над которым правительство работало десятилетиями, пытаясь его подмять под себя. Да. Теперь мы сделаем небольшой перерыв, мы скоро вернемся, мы говорим с Джоном Макафи. Всем привет, мы говорим о криптовалютах с Джоном Макафи. Теперь мы поговорим о некоторых других криптовалютах помимо биткоина. Но перед этим, Джон, я хочу задать вам еще один вопрос. На эту тему в Zero Hedge была опубликована статья, посвященная фундаментальным ценностям, сохранению активов. Люди будут хранить ценности в бумажных деньгах большого номинала, и таким же образом люди хранят деньги в биткоинах. Мы наблюдаем, как происходят спекуляции на инвестициях и общий информационный шум вокруг этого. В основе всего этого лежит базовый способ использования денег для покупки и продажи, но также и способ сохранения активов. И их перемещение в другие страны. Мне кажется, что в основном переполох, который мы наблюдаем в этих странах третьего мира, Зимбабве и Венесуэле, может быть даже в Саудовской Аравии, побуждает людей переводить свои деньги не в 100-долларовые купюры, которые занимают много места при перевозке, но в какие-либо криптовалюты. Утверждаются, что если рассмотреть общую стоимость активов, это 1,1 триллиона долларов в нефальшивых 100-долларовых купюрах, которые находятся в обращении в мире. Если добавить в Фальшивые деньги, возможно сумма составит 1,7 триллиона. Сейчас доля биткоинов на рынке наличных денег составляет около 8%. Общая доля всех криптовалют всего около 15%. Если биткоин вырастет до 20 тысяч, его доля рынка составит лишь 14%. Если он вырастет до 100 тысяч, его доля составит только 33%. Это важный фактор, не правда ли? Действительно это так. Я учитывал этот фактор в своих вычислениях. Давайте поговорим о ценности. Какова ценность 100-долларовой купюры? Разве это не просто бумага, на которой что-то напечатано? Да. Моя компания MGT одна из крупнейших майнеров биткоина, находящихся вне Китая. На майнинг одного биткоина я трачу почти две долларов. Wow. Это стоимость электроэнергии, менеджмента, амортизации оборудования. Поэтому мне известна ценность биткоина, потому что мы усердно работаем, чтобы создавать биткоины. Итак, какова ценность одного биткоина? Она по крайней мере должна равняться моим затратам на его создание. А какова ценность 100-долларовой купюры? Возможно, всего лишь 5 центов, то есть себестоимость бумаги. Да, верно. И решение председателя Федерального резерва, который говорит, давайте напечатаем их еще. Yeah. Да, давайте еще их напечатаем. У криптовалют есть реальная ценность. Чтобы создать одну монету, требуются усилия и время, электричество, программное обеспечение и большие умственные способности. Конечно, я утверждаю, что у биткоина есть ценность, иначе бы мы не тратили деньги на создание этих монет. Поэтому у них есть изначально присущая им ценность, ценность работы, доказательство работы по созданию одной монеты. Теперь давайте поговорим о некоторых других криптовалютах. Вы приводите аргумент о майнинге, который является реальной работой, которую нужно сделать. Когда мы смотрим на эти резкие скачки курса, мы понимаем, что помимо ценностных аспектов криптовалют существует спекуляции с инвестициями. Люди говорят, вау, вся эта тюльпанная лихорадка, мыльный пузырь недвижимости, который возник в начале двухтысячных годов, кто все это создал? Федеральный резерв, правительство, банки, они не слишком много говорят об этом, они всегда возвращаются Возвращаются к тюльпальной лихорадке, потому что это слишком близко. И это они, те, кто создал этот пузырь и кто привел к тому, что он лопнул. Давайте поговорим о других криптовалютах, потому что когда вы говорите о том, что у количества биткоинов есть предел, 21 миллион, четыре из которых исчезли и осталось 17 миллионов возникает и другая проблема. У нас не будет возможности получить больше криптовалюты, подобно золоту, но мы можем получить другие криптовалюты. Как другие криптовалюты участвуют в общем расчете? Сейчас существуют тысячи криптовалют. Основные это Эфир, Лайткоин, Манера. Из них Манера Валюта, за которой нужно следить особенно. Я объясню почему. Дарк Веб – место, где впервые стали использовать биткоин. Если нужно было нанять киллера, купить нелегальные наркотики, живого тигра из азиатских джунглей, платили биткоинами. Теперь в 100% таких случаев используют манера. почему? Потому что биткоин можно отследить. При достаточной вычислительной мощности и желании, если ФБР захочет, оно может выяснить личность человека, стоящего за определенной транзакцией. Пользуясь блокчейном, можно определить время, когда вы присоединились к системе. Да. Но с Монеро это невозможно. Абсолютно невозможно. манера абсолютно анонимная и приватная валюта. Вот почему в Дарк Вебе все пользуются Монеро. Но что я обнаружил? То, что начинается в Дарквебе относительно криптовалют, просачивается во внешний мир, мир легального бизнеса, потому что я считаю, что все люди хотели бы анонимности и приватности в отношении финансовых транзакций. И если я прав, за Манера надо следить особенно пристально. Я думаю, вы абсолютно правы. Вы наблюдаете за тем, что происходит? Ситуация с Coinbase и другими такова, что вам необходимо отправлять им фото ваших водительских прав и прочих документов, таким образом правительство так или иначе пытается контролировать криптовалюты. И я думаю, вы абсолютно правы насчет того, что люди начинают понимать, насколько ценны приватность и анонимность, независимо от того, связаны ли они с тем, что собирается делать правительство. И я думаю, вот почему они так преследовали Росса Ульбрихта и Силк Роуд. Я только что прочитал статью FreeSod Project, монеты, которые они украли у Росса Ульбрихта и Silk Road, сейчас стоят 1,74 миллиарда долларов. Поразительно. Да, они просто крадут деньги, они их украли. А ситуация с Россом Ульбрихтом особый случай. Я не думаю, что такое повторится, потому что сейчас биткоин принимается почти во всем мире, он легален, открыт, это валюта, люди ею пользуются и ее не остановить. Когда манара выйдет из тени, и она уже во многих случаях вышла, возникнут большие проблемы с правительствами, потому что правительство не может вообще ничего сделать, чтобы определить, кто чем занимается, и это очевидно пугает правительство. Это не пугает меня, я считаю, что это величайшее изобретение. Это прекрасно. Единственное, что меня беспокоит, я вижу, что правительство приходит за такими людьми, как Рос Ульбрихт, за кем.ком, так же, как они пришли за Мартой Стюарт и Майклом Флинтом. Они заполучат кого-то, кого они хотят наказать по политическим причинам или хотят наказать показательно. Это ключевой фактор. Итак, Манера – это валюта, на которую вы смотрите наиболее оптимистично, поскольку она предоставляет другой уровень анонимности, при которой пользователя невозможно отследить так, как это можно сделать в случае с блокчейном биткоина, верно? Верно. И если у биткоина есть или будет конкурент, это будет Манера. Очень интересно. Это ценная информация, которую люди смогут использовать. Я уверен, вы тоже будете благодарны за эту информацию. В Free Sod Project говорят следующее: когда вы смотрите на то, что происходило в Дарк Вебе, в Silk Road, люди могли покупать наркотики, находясь у себя дома, вместо того, чтобы выходить на улицу. Это было подобно устранению всех негативных побочных эффектов запрета. Тут возникает проблема, я не поддерживаю употребление наркотиков, но в случае запрета возникает ряд проблем, коррупции в правоохранительных органах, преступность, банды, воюющие между собой. Запреты не помогают сделать рынок мирным и безопасным, проблема наркотиков остается, но при этом другие виды деятельности подвергаются неадекватному контролю. Запреты никогда не работают, когда вы пытаетесь запретить марихуану, пиво или что-то другое, запреты никогда не работают, они только порождают преступность, коррупцию, в правительстве. Выгода от этого – то, что обстановка становится более мирной. Правительство вычислило этого парня из-за того, что он создал веб-сайт. Как вы это прокомментируете? Они дали ему пожизненный срок, несколько пожизненных сроков. Во-первых, я хотел бы сказать, что это невозможно контролировать то, что человек решит делать со своим сознанием и своим телом. Это было неоднократно доказано. Если вы хотите пить алкоголь, запреты вас не остановят. Вы уйдете в тени создадите проблемы. Если вы хотите курить травку, если вы хотите принимать наркотики любого типа, вы будете это делать? Ничто не сможет остановить это. Мы должны были выучить это. Законодательство не работает, когда дело доходит до того, что вы хотите делать со своим телом. Вы правы. Я думаю, это было очень обнадеживающее интервью. Я думаю, для всех, кому свойственны либертарианские взгляды, кто хочет приватности и анонимности, кому нужна возможность уйти от гнетущего контроля со стороны централизованных органов, которые сейчас пытаются контролировать нашу свободу слова, нашу возможность передавать информацию, биткоин, и альтернативный интернет дают надежду на будущее. Совершенно верно. Большое спасибо. Было очень интересно поговорить. Спасибо, что были с нами. Я знаю, что вам не здоровится. Я вам очень признателен за то, что постарались и поговорили со мной. Hughismcafee.com. Вы можете также найти Джона Макафи в Твиттере по адресу собака официал Макафи. Спасибо, Джон Макафи, что были с нами. Спасибо.